Испытания на DCP 1562 возобновились благодаря одобрению директора объекта Золга Макса. Персонал класса D был признан слишком неэффективным, чтобы быть полезным в экспериментах. Агенты МТФ будут пропущены через горку и получат все необходимые возможности, чтобы справиться с любым препятствием. 1562 был объектом безопасного класса, который попал в поле зрения фонда после серии исчезновений. Его главное аномальное свойство заключается в том, что когда субъект спускается головой вперед, держа руки на боку, он исчезает почти перед самым краем. Я нахожусь в каком-то альтернативном измерении. Почему ты так считаешь? Ну, небо какого-то красного оттенка, а луна похожа на игровую площадку. Тонкая. Тонкая. Нам нужен точный отчет. Что это? Это один из тех куполов с детской площадки, сделанных из треугольников. Когда мы были детьми, мы называли его Купол Грома. Забавно. Что там еще? Очень похоже на то место, где мы обнаружили 1562. Детская площадка, но как будто злая. Да, больше ничего. Я буду исследовать дальше. Срань, господь! Потребуется дополнительное тестирование, чтобы ответить на три самых важных вопроса, связанных с SCP-1562. Во-первых, с помощью какого механизма субъекты телепортируются. Во-вторых, куда они попадают? И, наконец, почему они переживают свои последние мгновения снова и снова. Черт, я так и знал, что он нас подведет! А чего вы ожидали? А Вы даже не знаете, что находится по ту сторону. Ты должен помнить свое место, Густав. Да, доктор Бак. Нам нужен кто-то, на кого мы можем положиться. Кто-то, кто не собирается убиваться при первых неприятностях. Это здесь редкость. Ну, думаю, я знаю именно такого человека. Удачи, Лоренс. Ты можешь начинать испытание? Инициация. Тебе лучше вернуться. Он вернется. Я знаю только одну вещь, которая может мотивировать мужчину. Это любовь. Жертвы 1562 телепортируются в плотно забитый туннель из грязи. Из-за положения субъекта во время спуска по горке движение сильно ограничено. Специальные инструменты были разработаны, чтобы обойти эту проблему. Все так, как вы говорили. Будь начеку. Что-то зацепило последнего парня. Его звали Грег. Я вижу Грега. Мне предупредить его? Нет. Просто наблюдай и докладывай. Там горка, которая движется. Она приближается сзади Грега. Я должен остановить ее. Опять отрицательно. Ты ничем не можешь ему помочь. Его судьба уже определена. Срань, господь! Оно добралось до него, сделало его, словно какое-то животное. Что это за место? Твоя работа – выяснить это. Что за… Я только что видел, как мимо пролетел ребенок. В этом есть смысл. Несколько детей были объявлены пропавшими без вести в преддверии нашего обнаружения 1562. Следуй за ним, посмотрим, куда они тебя приведут. Понял. Агент Лоренс, продолжайте исследование. Да, мэм. А, меня что-то зацепило. Что это? Опишите, что вы видите. Я сейчас немного занят. Это была одна из тех разговорных трубок. Мерзко. Здесь все пытается меня убить. О, боже. А, а, а, не беспокойтесь обо мне, ребята. Я в порядке. Не нужно спрашивать. Где ты сейчас? Бейсбольный стадион. Брось его мне. М -м что? Бросай. Никто здесь не хочет со мной играть. Здесь есть другие. Раньше были, но их забрали монстры. Но не ты, ты супергерой. А, супергерой. Да, да, как Бэтмен. Бы у тебя есть поезд и все такое, но нет маски. Почему у тебя нет маски? Наверное, оставил ее в плохой пещере, малыш. Ты не можешь сказать мне, что происходит. Как я могу выбраться отсюда? Я отвечаю только перед королем. А теперь давай, поиграй со мной. Ладно, малыш. Может после этого ты скажешь мне, что здесь происходит. Бросай. Бросай. Вот это удар, малыш. Эй, подожди. Добро пожаловать в королевский дворец. Больше похоже на беседку. Тишина! А, мы потеряли связь с Лоуренсом, все сигналы прерваны. Не волнуйтесь, он справится сам. Даже если так, данные, которые он передал до этого момента, просто невероятны. Следующий, посланный нами МТФ, обязательно вернется. Дайте ему время. Вы можете быть удивлены, доктор Логан. Ты стоишь передо мной, смертный. И я не впечатлен. Дети, похоже, впечатлены мной. Я король, за пределами таких детских мыслей, как супергерои. Кто ты? Что это за место? Все, что ты видишь, это мое царство. Я все, что есть и все, что будет. Ты создал это место. Почему? А еще лучше как? Я не часто рассказываю свою историю. Многие посетители так и не достигают поверхности. Хорошо. Значит, ты хочешь узнать мои секреты? Расскажи мне свой секрет, великий король. Это доставляет мне удовольствие. Я был всего лишь мальчиком, но я был особенным. У меня были способности, недоступные пониманию даже самого умного взрослого. Я мог двигать вещи своим разумом и даже изменять их форму свое удовольствие. Так у тебя были телекинетические способности? Называй это как хочешь. Я был могущественным, но не непобедимым. Ужасный несчастный случай произошел со мной, но не раньше, чем я создал это королевство. Я не понимаю, какой Несчастный случай. Детская площадка может быть опасным местом. Понятно. Так как же мне выбраться отсюда? Выхода нет. Ты останешься здесь навсегда. Даже твоя душа не сможет сбежать. Почему? Что ты от этого получишь? Я желаю только подданных для своего царства, людей, которые будут выполнять мои приказы. Ты говоришь, как ребенок. Не расстраивай его, я не могу его контролировать. Как будто мне есть до этого дело. Этот король передо мной, всего лишь дурное представление в этой короне. Как ты смеешь? Ты меня не пугаешь. Уходи! Я не уйду без моего друга. Парень, пойдем со мной. Ты не должен слушать этого типа. Это может показаться безумием, но я думаю, что ты здесь главный. Ты контролируешь это место. Правда, мистер? Нет! Нет! нет. Да, пошли. Привет, ребята.